Президент принял участников заседания министров обороны государств-членов ОДКБ. Глава государства, приветствуя министров обороны, поздравил их с наступающим днем победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Кыргызстан в рамках председательства последовательно продвигает свои приоритеты. Заседание министров обороны открывает встречи уставных органов ОДКБ, проводимых в Кыргызстане, и пожелал успешной и плодотворной работы. Глава государства обратил внимание на то, что происходящие глобальные изменения в мире, растущие Уровень угроз в зоне ответственности организации требует более высокого уровня взаимодействия. Весьма важна проводимая работа по совершенствованию инструментов и механизмов от ОДКБ». «Заявленные приоритеты нашего председательства ориентированы на сохранение преемственности», подчеркнул Соромбай Джеймбеков. Выступивший от имени участников встречи министров обороны ОДКБ министра обороны Беларуси Андрей Равков пожелал успехов главе государства. В завершение президент выразил уверенность в успешном проведении всех намеченных мероприятий на текущий год и пожелал всем продуктивной работы, успехов в развитии и укреплении организации. На встрече с президентом также приняли участие исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семеряков, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, министр обороны Армении Давид Танаян, Казахстана Нурлан Ермекбаев, России Сергей Шойгу, Таджикистана Ширали Мирзо. Я приветствую вас на нашей благодатной государственной земле. И наша встреча проходит на конуне Дня Победы, Великое Сочинение от своего имени от имени народа Кыргызстана поздравляю вас всех с этой знаменательной датой. Это наша общая победа. Наши отцы и деды плечом к плечу стояли по защите нашей Родины. И они мужественно самоотверженно боролись за будущее нас, за будущее своих детей. Главной задачей ОДКБ является защита наших территорий от любой внешней агрессии и международного терроризма. Королевская республика в рамках председательства последовательно продвигает свои приоритеты. Уважаемые товарищи генералы, происходящие глобальные изменения в мире, растущий уровень угроз в зоне ответственности, организация требует более высокого уровня взаимодействия. Исключительно важно вы отметили то, что мы помним ту нашу родину, которая была много лет, нас это во многом связывает, но сейчас мы живем в своих государствах и, естественно, развиваем свои государства, развиваем свои вооруженные силы. И знаменательно то, что организация договора о коллективной безопасности является таким военно-политическим союзом, больше военным союзом, предназначенным для того, чтобы территории наших государств были коллективно и надежно защищены. Индия и Пакистан будут принимать участие в совместных учениях Шанхайской организации сотрудничества. Об этом по итогам совещания министров обороны ШОС сообщил начальник генерального штаба Кыргызстана Рейнберди Дущембиев. Он констатировал, что участники обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, наметили перспективы сотрудничества оборонных ведомств государств членов ШОС. Также по итогам подписали четыре документа, в том числе план оборонных ведомств стран членов ШОС до 2020 года протокол и совместное комюнике по итогам совещания. Дюченбиев особо отметил, что сегодня состоялось подписание протокола о внесении изменений в соглашение о проведении совместных военных учений. Реализация документа позволит и Индии и Пакистану присоединиться к соглашению о проведении совместных военных учений. Я особо хочу отметить подписание протокола о внесении изменений соглашения о проведении совместных военных учений. Реализация данного документа позволит Индию и Пакистану присоединиться к соглашению о проведении совместных военных учений и полноценно участвовать в их проведении. Сегодня, уважаемые журналисты, состоялся обстоятельный конструктивный диалог Премьер-министр принимает участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое проходит в городе Ереван Республики Армения. Перед началом заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчана, состоялось совместное фотографирование глав делегаций. Открывая заседание в узком составе, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Сарксян подчеркнул, что сегодня необходимо выслушать мнение участников встречи по поводу концептуальных вопросов развития Совета, в том числе по реализации проекта Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтракции и трансфера технологий. Заседание Межправительственного Совета с участием глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России сейчас проходит в узком составе. Далее заседание продолжится в расширенном составе с участием членов официальных делегаций. Всего в повестке дня заседания Евразийского межправительственного совета значится 13 вопросов, касающихся состояния и расширения многостороннего сотрудничества в рамках интеграционного объединения. 29 апреля АКС ГКМБ при получении денежных средств в размере 1500 долларов США с поличным задержан начальник отдела перспективного планирования МП Бишкек глав архитектура Установлено, что задержанный ранее выявил отсутствие разрешительных документов на земельных участках построек у заявителя и его соседей в жилмассиве арча и под угрозой их сноса систематически вымогал денежные средства в размере 10 тысяч долларов США, из которых 2000 долларов получил в конце прошлого года. По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП. В настоящее время задержанный во дворен ВВС из ГКМБ ведется следствие. Сегодня состоялось прощание с народным артистом Кыргызстана Сатыбалды Долбаевым. Артист был обладателем награды имени Токтогула Сатылганова, ордена Манас, а также медали ДАНК. Проводить в последний путь выдающегося человека и внесшего огромный вклад в развитие культуры пришли все близкие и родные артиста. Представители аппарата президента, министр культуры Азамат Джаманкулов и коллеги. Отметим, что Долбаев родился в 1934 году в селе Оуган-Тала, Базар-Кургонского района Джалалабадской области. В 1957 году он окончил ГИТИС. Позвольте мне зачитать слова главы государства Сорумбая Джеймбекова. Сатабалды Долбаев был выдающимся артистом и аксакалом национального театра нашей страны. Он внес огромный вклад в развитие культуры нашего государства. Посвятив свою жизнь своему народу и воплощению образов, он неоднократно доказывал свой уникальный талант. Сатабалды Долбаев всегда останется в памяти у всего народа. Прокуратурой города Бишкек приняты меры в связи с ненадлежащей организацией работы по обеспечению безопасности учеников школы гимназии номер 4. Генеральная прокуратура напоминает, что одним из приоритетных направлений ее деятельности является надзор за соблюдением прав несовершеннолетних. Подразделениями на постоянной основе ведется мониторинг фактов нарушений прав указанные категории лиц, вызвавших широкий общественный резонанс в средствах массовой информации. По факту уборки классных помещений, в школы номер 4 прокуратура Бишкека проведена проверка, так как согласно требованиям кодекса запрещается принимать или привлекать ребенка для выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья. Однако, несмотря на это, администрации школы грубо нарушены права учащихся. Прокуратурой отмечается, что обеспечение безопасности детей, находящихся в образовательном учреждении, лежит в первую очередь на администрации образовательной организации. По результатам проверки прокуратурой в управление образования мэрии внесено представление об устранении нарушений закона. 19 апреля в ходе несения службы участковым уполномоченным милиции УВД Сокулузского района в селе Новопавловка с поличным при попытке кражи в одном из продовольственных магазинов был задержан молодой человек. Попытка совершить злодеяние обернулась для него граби, юного грабителя конфуза. Он не смог пролезть в окошко и застрял. В таком виде он и был обнаружен сотрудником милиции. Данный факт был зарегистрирован в ИАС ЕРПП. В ходе дальнейших оперативных следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние подростки 16 и 15 лет. Сотрудниками милиции проверяется причастность несовершеннолетних лиц к другим аналогичным преступлениям. Досудебное производство продолжается, говорится в сообщении. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.